Салам алейкум, Тумсо. Видел видео подъемщика ноги в авто? Суману <смех> лакакики, голову низко. ассаляму баракату. Я видел это видео. Сначала думал осветить эту тему в эфире, потом целование ему руки, этого персня, Вот эти вот вещи, когда он что-то там называет, что-то имя тут встает. Вот эти моменты, которые для нас, они настолько как бы не, ну, чуждые, неприемлемые.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 Его отец-старик дал отвор и пал в бою. Да, я знаю эту историю. А, вообще вся семья Басаевых, это, это очень достойная семья. Они все очень достойно себя повели. Вот, огромные потери поднесла именно эта семья в этих боях. А, Басаева, как бы сильно его не демонизировали, и как бы какие бы действительно ошибки он не совершил,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 Он рассказывал о том, что даже воюя в Абхазии, условием того, что ты находишься в отряде Басаева, было то, что трофеи не берет. То есть Басаев и его ребята не брали трофеи. Под трофеями я имею в виду не оружие, то есть оружие, которое, разумеется, было, я имею в виду там. Э, имущество типа машины и ничего подобного не было. То есть обязательным условием, я поставил, что мы сюда приехали не за трофеями. То есть это, это такой человек, который, который своим э, своим примером э, поражал людей. Ему никто не пытался с ним даже оспорить вот его лидерство. Понимаете, все люди были счастливы э, быть под его управлением, под его руководством, потому что он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 Претендовать даже, да, вот считать себя достойным, там, чтобы э, сместить его там, и так далее. То есть это, в этом плане он был реально очень э, таким феноменальным человеком. Ну и его способности как полководца э, и, и как организатора боевых акций, ну, их невозможно переоценить. Наверное, все вы э, заметили, как, как сильно изменилась война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 Поэтому, ну, кто-то может, конечно, упрямствовать в этом вопросе, говорить, что нет, это ошибка не было. Ну, это ваше, как бы, дело, и никто вам это запретить не может. Как и вы не можете нам, конечно запретить считать ошибкой то, что и сам Басая признавал ошибкой. Гёте-борг. Саляму алейкум, Тумсо. Видел видео подъемщика ноги в авто? Суманула, как и хлам унизил. Уалейкум ассаляму, Я видел это видео. Сначала думал осветить эту тему в эфире, потом подумал, что да нет, не, не стоит этого делать. Если кто не видел, там есть такое, такое видео, где Кадыров садится в машину, и этот его охранник, его шестерка, назовем, наверное, своими именами, его Локей, он, он что-то делает, ну, из-за двери не видно конкретно, что он там ему поднимал, я, по крайней мере, не заметил, но... Ну, такое ощущение складывается, что он его ногу как-то помогал ему вот эту ногу в машину положить. И уже появились приколы, мемы на эту тему, как, например, объявление на Авито, что нужен ли подъемщик ноги, укладчик ноги в автомобиль, что-то такое, квалификация, там опыт работы и так далее. Но это, это было бы смешно, наверное, если бы не было так грустно. В нашем народе не было подобных вещей. Это настолько неприятно за всем этим наблюдать. У нас никогда этого не было. Мы, мы как-то на уровне ДНК, что ли, мы противились вот подобному раболепию. Это, это было позорно не только для того, кто это делает, но и для того, для кого это делают. Понимаете? Это одинаково было недопустимо. Джахар Дудаев, да помилует его Аллах, запрещал открывать ему дверь. Президент, понимаете, вот этот вот уровень как бы его президентства, он предполагает во всем этом мире, что этому человеку открывают дверь, он садится там, за ним закрывают. Это некий статус, да, и с этим можно было бы согласиться, сказать, ну да, это же президент, для него это допустимо, это можно. Но даже это считалось у нас недопустимым. Неужели я сам не могу открыть себе дверь? То есть вот такое было понимание. И Джахар считал, как и любой джеченец, считал, что дать для себя открыть дверь это не только недопустимо для того, кто ее открывает, но и для него самого. Это унизительно. Джахар запретил, Джахар сам себе открывал дверь своего автомобиля и сам ее закрывал. А сейчас происходит то, что нам настолько для нас чуждо, никогда у нас этого не было, и это делается с какой-то гордостью, что ли, как будто бы это вот некое достоинство такое, я вот, я вытер а, обувь своему там, этому Патишаху, и вот этот, значит, эту тряпочку, которую я вытер ему обувь, я ее теперь буду хранить, мои... Там потомки будут передавать эту тряпочку из, от детей, к, от отцов к сыновьям там, и так далее. Я, это я вот этими своими руками, значит, эту его ногу помог ему положить в автомобиль. И теперь все будут гордиться тем, что мой отец там помогал класть эту ногу. Я не знаю, откуда это взялось. Я, я думаю, Кадыров вдохновляется вот этими сериалами османскими, про Османскую империю и так далее. И лучше бы, конечно, было бы вдохновляться какими-то достойными моментами, которые были, безусловно, были в Османской империи, но он почему-то берет оттуда именно самый недостойный. Вот это вот присмыкание перед падишахом, вылизывание его, целование ему руки, этого персня, Вот эти вот вещи, когда он что-то там называет, что-то имя тут встает, вот эти моменты, которые для нас, они настолько как бы не, ну, чуждые, неприемлемые, они, к сожалению, у нас как-то вот в их, по крайней мере, кругах, они внедрены. И ну, хочешь, не хочешь, ты начинаешь к этому привыкать на самом деле. Хоть я и понимаю, да, что это неправильно, это чушь, но уже, вот сейчас я увидел, допустим, что он ему ногу да, там помогал а, в машину <соценно> положить. Через, а, ну, в следующий раз что-то такое мы увидим, мы уже не удивимся этому. И вот это, таким образом, это как бы прививается, становится какой-то обыденностью. تضريني إن تضريني سأزير انتظريني انتظريني يا قدساه تضريني سأزيل سدودا وقيودا وسأنتورجس الصغيون إن تضريني إن تضريني يا قدساه